Значит, что касается изменений вопроса, звучит о а подтверждении структуры администрации города Барабинска, Барабинского района Новосибирского областа. Скажите, пожалуйста. Я не знаю, могу я задавать вопрос депутат, депутатам вопросы не могу, стрибили, но, <coughs> я отвечу на него сам. Вот. Значит, после выборов 2016 года, когда Александр Васильевич не смог пройти депутаты, чтобы стать председателем городского совета, вот, срочно понадобилась новая должность первого заместителя главы города. И я почему-то не удивился, что занял ее именно Александр Васильевич, который многие лет проработал на славу города барабинского его жители благодарны до такой степени, что не хотят за него голосовать. Вот. Но тем не менее, эта должность была придумана. Вот. И здесь стоя уже другой глава города, Максим а, Борисович.. Борисович он? А? Актолеч, по-моему. Вот видите, уже забывать начал. Вот. А, значит, овсянников. С пену у рта доказывал, что эта должность нужна. Значит, вы дружно голосовали. Значит, надо срочно. А то у нас эффективность управления в городе снижается. Вот. Сейчас меня, знаете, меня этот факт как бы на самом деле и не радует, по, по идее я должен был сказать, да, действительно, у нас сейчас бюджета, кому-то заплату, значит, рядовым сотрудникам добавят или не добавят, ну, какие-то хотя бы какие позитивные изменения. Знаете, если бы это место э, занял, ставка, которая предусмотрена, человек, который действительно переживал бы за город Барабинск, который был бы профессионал в своей деятельности, я бы эту должность, естественно, чтобы оставил, вот, но... Дело в том, что, я еще раз, я не устану повторять, а, понимаете, велосипед, на котором едет один и тот же гражданин, он по-другому, он летать не научится никогда. Здесь надо как-то избавляться от пассажиров, либо направлять э, учиться, либо еще что-то делать. А сейчас это просто очередная перестановка, перетусовка. А вот так же, как на примере благоустройства, мы знаем, там тоже какие-то должности придумываться там для лояльных граждан, а вот а потом прокуратура после обращения депутатов выясняет, что оказывается и образования нет, ничего, и не находятся такие должности, и деньги закладываются вот, поэтому уважаемые депутаты чехарда продолжается в Барабинске она пока в руководстве города Барабинска, те же самые граждане она не поменяется, поэтому э, участвовать в этом я буду еще опять, чтобы через правоохранительные органы, через прокуратуру, через суды. Спасибо большое.